Начало вот, а конец вот. Значит ли это, что решение этой головоломки... Всем хай! С вами Юджин и друзья, у меня к вам один вопрос. Видели ли вы когда-нибудь игру, которая сделана специально, чтобы поржать над другой игрой? Я вот что то таких не припоминаю. Да, я видел, как заморачивались люди и делали игры, которые высмеивают определенный жанр. Но вот чтобы сделать целую игру, чтобы высмеять конкретную одну игру, это, это впервые на моей памяти. И сегодня мы будем с вами играть в такую игру. Вот, ну, вспоминайте. Я думаю, что олдовые подписчики Тут же узнали, что здесь речь идет Об игре The Witness Та самая прекрасная игра The Witness, которая Запала нам всем в душу Вот плейлист для всех, кто еще не знает Что это из игра или просто хочет освежить Воспоминания, понастальгировать, Посмотреть эти прекрасные прохождения Я вам всем советую Это пересмотреть обязательно, прежде чем Погружаться вот в этот конкретный видос Потому что здесь будет чисто степ над The Witness и больше ничего, я так понимаю И чтобы понять все приколы а И, и просто смотреть тупо, как я ржу не понимаю, с чего я ржу Вот, и знаете, чем вам понравится Прохождение мое The Witness? Тем, что Поначалу мне игра вообще не нравилась Но постепенно я начинаю ее прям Обожать, и видя, как я ее Начинаю обожать, вам будет кайфово Смотреть, потому что вы будете прям через меня Проникаться этой игрой, и она Того стоит, обещаю вам А эта игра называется The Looker Или э, Смотрящий, нет, Смотрящий Как-то прикольно звучит, Зыритель И вот, собственно, мы в И начинаем точно так же, как и в той игре The Witness. А мы можем пойти туда. Давайте пойдем вот туда. Опа! Что? И тут же здесь угорают, поскольку в оригинальной The Witness не было музыки. Только когда я ее добавлял в прохождение. Посмотрите прохождение. Что? Аптечка? Че вы угораете? Патроны! Да, да! Мы прокоцались, видимо, когда-то. Солф! Удалить сейф файл. Нажмите, чтобы удалить сейф файл. Это весь прогресс сотрет. Ничего не понимаю. О, вот, карандаш какой-то появляется. Так, ладно, валим отсюда. Я не знаю для чего нам это нужно все. Для чего нам нужны патроны, может быть, какой-то пушкан найдем жесткий. Собственно, друзья, эта игра обещает э, быть очень простой. Она на самом деле сделана с заботой о людях, о рядовых игроках, вроде нас, с вами. Понимаете, если вы чувствуете, что вы слишком тупой для The Witness, а игра сложная местами очень, которая требует, знаете, чтобы вы опознали ее как следует. Эта игра для максимально тупорогих, как я. Если вы не можете пройти The Witness, пройдите эту игру и получите, ну, как бы вроде то же самое, да? Итак, старт и конец. Чё? Ах! Да. Блин, меня так это смешит, какое-то ребячество внутри вызывает, потому что в оригинальном вытес чувак закрывал глаза именно, а этот просто прикрыл себе их рукой. И такой звук он издал, как будто он понюхал свое дыхание. И оно омерзительно. Итак, как нам выйти? Мы рисуем здесь или здесь? Старт, конец, чего? А, я понял. Короче, мы должны от начала прорисовать линию, как мы хотим. Да, и таким образом мы решаем загадки. Прекрасно. О, вот эта загадка посложнее. Итак, начало вот, а конец вот. Значит ли это, что решение этой головоломки потрясающе мы смогли? Мы прошли. Далее у нас очень сложная загадка. Это все на усложнение идет. Игра... Решил убедиться, что мы точно усвоили, как решается. Офигеть, они сделали графику прям почти что точь-в-точь. -точь. Вот зачем заморачиваться настолько сильно, чтобы поржать над игрой? Неужели игра им настолько, думаю, нас не понравилась? Или они посчитали ее претенциозно сильно? Оп, оп, смотрите, да. Здесь же тоже должны быть всякие визуальные загадки, когда одни предметы будут превращаться в другие, в зависимости от ракурса. Вот я уже здесь знаю, что точно будет буква И. Но нам нужно смотреть вот оттуда, где повыше. Окей, давайте решать все головоломки, которые мы сейчас найдем. Ведь нам нужно... Ой. соединить, наверное. Или хрен знает. Погодите, а если я вот отсюда могу сделать? Я слишком э, усложняю себе задачи. когда можно вот так решать. О боже мой. На самом деле, это не то, что даже Степ... Над The Witness, мне кажется, наоборот, похвала The Witness, так как, знаете, современные игры, по большей части, стараются очень уж быть доступными для игроков. И поэтому самые щадящие условия предоставляют для них, чтобы ты сыграл с комфортом. И, наверное, наверное вот суть данной игры, зритель, зыритель, точнее. О, посмотрите, видите, огромнейший, просто гигантский аудиожурнал, чтобы его было прям супер легко найти. Не то, что те... Давайте, старт. Итак, Кубла Хан получил красиво украшенное письмо, подписанное Марко Поло. В Мадриде, в городе пропавших вещей, ни один предмет не останется там, где он был оставлен. Если кто уронит свой ключ в грязь, он никогда не сможет вернуться в свой дом. И даже если он сумеет поднять ключ, он может подняться и увидеть тюльпановое поле на том месте, где стоял его дом. По какому-то странному обычаю, вещи, потерянные другими, навсегда меняются. Карманы часы на кофейном столике. Светлое воспоминание в вашей памяти. Я даже знаю принца, который оказался в тюремной камере. Когда он обратился к охранникам с требованием освободить его, ему не удалось найти корону на голове. И когда его спросили, как его зовут, он порылся в мыслях, но не сумел вспомнить. Очевидно, единственная надежда на освобождение для этого испанского принца это чтобы вы отправили 300 дукатов за его освобождение. Конечно, он вас щедро вознаградит, как только освободится. Искренне ваш, Марко. Кубикон поднял бровь и объявил перед всем судом. «Эй, все! Похоже, нас вот-вот разорвет парень, который обращал золото в бумагу!» Придворные разразились громким смехом. «Итала Кальвина. Невидимые города два. Но в этот раз их видно». Да, не. Прогнали пургу. Несу светицу полную. Это их ответ на уитнесу. Понятно. О, здесь сразу два решения. Вот так. А как здесь? Может быть, вот так? Что? Не может быть, это не работает. Как понять? Так, так. Я понял. Все, что не в прямоугольнике, не является решением, понимаете? Не является. Все, как нам выйти отсюда? Только то, что в прямоугольнике это загадка. Туда надо решать в ту сторону, в тот прямоугольник. Смотрите, вот. Охренеть, можно. Вот это будет сложно решить, скорее всего. О, как я так смог! Час прошел. Я просто склейку сделал, я час искал решение. А вот так можно сделать? Нет? Нельзя, надо просто соединить обязательно вот эти вот линии, да? То... Секунду, как так, а вот так О, не все решение решает нашу решаемость А вот здесь как быть? Прикиньте, тут вообще сложно Где-то здесь есть какая-то брешь, мне кажется, которую можно зарисовать Не может быть, мы застряли? Я чувствую себя тупым даже вот в этой игре Не может быть такого, чтобы эта головоломка не решалась Вот мы начали от старта И пошли назад. О! Видали? Можно на проводах прям рисовать. А, -а, -а. это же интересно. Вот! Мы просто зарисовали провод. Это даже прикольно. Мне понравилась эта загадка. Такая, знаете, выходит за пределы самой себя. Это интересно. Итак, а вот здесь напрется все-таки реально пройтись по лабиринту, я так понимаю. Ибо у нас нет другого выхода. Они усложняют концепцию. Нет, Надо было изначально вот так пойти. Вот сюда. Ой. даже не знаю. Нееет. Мы неправильно пошли! Нет, опять неправильно! Да чтоб тебя! В этой загадки вообще есть решение, или я тут фигню фигнй занимаюсь? Я победил, кажется. Да, елки зеленые. Трудно! Что, не так? Что, блинит? Не... А, вот. Есть, соединили. Окей. А здесь что? Какой-то шкафчик. Открыть можно? Нет. А здесь же нету даже слова end. Что? Он сказал бип. Он сказал бип. Еще раз. Когда я от старта до старта сделал, был какой-то бип. Какой бип? Тут что-то важно, да, скрыто? Окей, а что если мы просто не видим, как старт... Бип. Это тепло, холодно. Окей. Меня ж пугает, блин. Бип. Ты, Ты почти там. То есть бип. Да. Бип. Бип. Бип. Бип. Бип, яс, бип. Да я же здесь. Бип. Яс. Да я тут. Бип. Нет? Бип. О, он даже расстроился немножко. Бип. Бип. Да какой фига? О, по-моему, издевается надо мной. Вот здесь, вот здесь, да? Да? Да что за... Мы так близки. Ну, я понял, все, я понял, где это находится. Да не расстраивайся, все, здесь. Ты так близко, пип! Да, да, да, да. Отлично. О, вот это сложно. Здесь уже какие-то буквы, которые, по сути, на первый взгляд ничего не значат. Но вдруг это означает старт и конец. И почему старт, но не финиш, а именно конец. Смотрите, еще одна запись, очень важная. Рисуем. Через множество рождений. Я удивлялся. Снова и снова поисках... Но тщетных. Лучших сделок. 0% APR на сертифицированные автомобили премиум класса. На грузовике жестче пьяного морпеха. Приходите в Майкс Премиум, где мы сделаем все, чтобы порешать любой вопрос. И все? Класс. Мне очень понравилось. Интересно, мы пройдем эту игру за один выпуск или за кучу? Опа, смотрите! Желтый ящик! Ну куда он будет высовываться, интересно. Там должен быть такой лазерный луч. Э -э, нам нужно наверх. Обязательно нужно наверх, и вот там еще одна загадка должна быть. А за мной я хочу посмотреть на ну вот эти буквы, они должны превратиться в буквы. Видите, там С, что-то И. Что-то туда-сюда. Ой. Ой, я не могу никуда дальше пойти. Вот еще один, кстати, ящик. Он что-то шумит, как тварь. В отличие от всех ящиков до этого. Сразу видно, там какой-то серьезный механизм находится. Оп, смотрите дырка. Или мы оттуда пришли? Мы пришли же оттуда, боже мой. Вот шахматы, шахматы. Можете нарисовать? Нет, нельзя. Стоп, что-то видно, что-то видно. Подсказка. <гас> <гас> У тебя получится. Спасибо за подсказку. А это что такое? Не входи. Спасибо, что. Спасибо за понимание. Ну, я же хочу войти. А я не могу войти. Как ты мне Как. Смысл вот этого вот запрета, если я все равно не могу, если и так очевидно, что я не могу тут ни с чем взаимодействовать. А тут у нас что? О, еще одна подсказка. Yo, Прогоди! No, не смотри на меня. <laughs> Это какая-то пьянствующая подсказка, которая... которая никому не нужна! Ты меня слышишь? Я всего лишь ржавый кусок металла. Ты не захочешь со мной связываться. Но я хочу с тобой пообщаться. Ну хорошо, хорошо. Я расскажу тебе свою историю. Давай, расскажи историю. На дворе 8 июня 47 -го года. Серое утро, слегка туманно. У меня была своя практика. А я чувствовал себя выше космонавта на стремянке. Рассказывай, рассказывай. Мои подсказки были тонкими, очень тонкими. Про меня тогда говорили: старая добрая кнопка подсказки, его подсказки неуловимые и горностая. Потом они бросили меня в урну без причины. Настали жестокие времена. При всем моем уме я не мог заработать даже цент, чтобы купить себе кофе. Я использовал веревку, чтобы затягивать брюки, и брюки, чтобы завязывать свои туфли. Справлялся как настоящий мужчина до тех пор, пока, когда я спер носки с камина, я увидел свое отражение на дне бутылки с паленым виски и осознал, что я должен сделать то, чего никогда не делал. Я подсказал самому себе. Вот такой я. Я был обычным городским ворчуном, который мечтал быть старым сэндвичем. Теперь я просто еще один неряшливый Джоу. Возвращайся, когда будет, чё. Когда-нибудь что-нибудь я тебе принесу, дружище. О, сколько ты уже выпил, может тебе хватит, может тебе хватит, и ты станешь нормальной подсказкой. Ну ты, конечно, завязывай с подсказыванием себе, а то это как-то одиночеством попахивает, что ли. Итак, давайте попробуем, может быть, эта подсказка что-то скажет клёвое. Я верю в тебя. А, спасибо, ну-ка нормально давай. Это всё ты. Да, yeah. давай, пытайся yeah. снова. Yeah. Yeah. Да, она сложновато, yeah. но ты и справишься. Да, может... Uh, maybe, uh, может быть, ты не сумеешь. <свист> может быть, ты слаб. Может maybe быть, ты тупица. Тебе должно быть стыдно, но ты продолжаешь приползать, как хныкающий теленок моей натертой сиске. Ты жалок. <свист> да, я жалкий. <свист> я жал, <жалкий>. ты сможешь. <свист> а. У него биполярка, кажется, у этой кнопки. Апа, смотрите, здесь можно рисовать. Так, так, так, так, так. Стоп. Стоп, это старт. Сейчас мы что-нибудь соединим с чем-нибудь, и что-то получится. Есть! Что-то я с чем-то соединил. О, здесь рыцарь браво охраняется. О, стрёмно, это стрёмно. Это как-то жутковато. Зачем здесь такое? Зачем? меня пугаешь. Дверь закрыли, да? Дверь, что ли, зак. Какой-то хор начинается. Ладно. Это будет. Ой, я кровью, ой, я кровью. О, боже мой. Нет. А. Здесь мы не можем, да, рисовать. Только если вот.. Может быть, вот так вот соединить кровью, да, все. Да, да, да, да, да, да, да, да. Мы вот мы так. Мы так можем. Мы так можем. Есть. Сзади тебя. А! -хо -хо! Я, я бежать не могу, кстати говоря Куда рыцарь делся? Да, я <с> из-за что я взял патроны Ну все, теперь эта игра Добротный шутан, вот чего не хватало в The Witness е. Нормального такого элемента Шутерского и хоррорского Иш <с> <т> <к> Хорошо, я убил? Я убил тебя, кажется, да? Дорогой, пожалуйста, не тро. Спасибо. Я, короче, убил его случайно. Ладно, у меня еще патроны здесь есть. О. А как мне? Просто нахрен вышибить точно. Все, мы прошли эту часть. О! Где мы? Комната разработчика. Вот, видите, бананчики, фрукты различные. Итак. Очень оригинально. А. Окей. Надо It's больше красного, red. наверное. <laughs> ему нужно больше, чтобы было прям дофига красного, да? I Неплохо, like it, но, like it, но like в то like же время like it, перебор с красным. Слишком... А, слишком ему. Ему, блин, слишком красно. Yeah. А вот так тебе нормально? Yeah. Нет, I давай I like добавим петли more сюда. More... Больше... Больше петлей? Хорошо, давай вот так. Оп. Сколько? Лупс? Несколько петель. Давай вот так. Просто добавь больше петель. More больше лупсов? Хорошо. Лупа, лупа, лупа. Having... Закрашивая край холста, having... ты выглядишь отчаянным. Давай снова. <laughs> um, да, я отчалился уже, я не понимаю, что тебе надо. Давай вот так, типа, кудрявый волос. Ну теперь слишком really... много петель. Раз, два, три. Есть! Ему три петли нужно. Сволочь, ладно. Хорошо. Смотрим, слушаем. Представьте, что гравитация фрактальна. Потому что свет — это просто волна, и гравитация — это просто волна. Итак, представьте, что есть большой кусок стекла, что разделяет гравитацию как призма. Так что получается типа голубая гравитация и желтая гравитация. А потом кто-то попал под красную гравитацию, и это делает их сверх тяжёлыми. Так что у них есть суперсила. Ну, типа, они в то же время очень медленные. А еще одного парня ударила микроволновая гравитация. Так что он пытается бить всех током. И прямо перед тем, как он собирается шарахнуть главного героя, мы видим девушку. И она оказывается ультрафиолетовой девушкой. И у нее суперскорость, поэтому она побеждает его. А еще она дало ей гигантские бицухи. Томас Пинчен, Радужная гравитация. Чувствуете, как проникновенно, как это вот цепляет, заставляет задуматься о противоречивости нашего мира. О, смотрите, уже что-то кажется вырисовывается, или я просто идиот, который вижу все подряд. Там буква S точно, а вот там И. S и -E. И это Юджин, S это Сагас, так что да, это про меня игра. Это для меня все, специально. Пойдем вот сюда, или сначала пойдем наверх что-то узреть. Во-первых, обязательно нужно было сюда идти, так как здесь видите, какая-то солнечная панель это вообще выключено, а это не открывается. по а еще один аудиожурнал. Понятие двух реальностей неудобно. И в последние десятилетия невероятные усилия были приложены, чтобы найти связь между квантовым миром и классическим, чтобы у нас была единая реальность, чьи законы и правила едины на более глубоком уровне. Это возвращает нас к молитвам. Скажем, молитва — классическое событие или тип того. Вы — уникальная личность, у вас есть конкретный запрос, который звучит языком, на котором никто другой не говорит в данный момент. Что если это классическое событие обрабатывается на нелокальном уровне? Идея не кажется надуманной, потому что кажется, что связь между разумом и телом состоит из флуктуации на квантовом уровне. Если это так, то любая мысль, не просто молитва, имеет квантовые последствия. Чобра, духовная тайна. Слышит ли Бог молитвы? Часть вторая. Класс. Я рассмотрел окрестности, мне очень понравилось. Там какие-то кораблики, я видел дальше. А в чем разница? Это или вот это? Что? Ни то, ни другое. Старт and. старт. Э, есть. Какой я умный. Ай, молодец. молодец. Какой, боже мой. Опа, я вижу, вижу, вижу, вижу аудиожурнал. Это очень важно, очень важно это послушать. Срочно. Владелец судна собирался отправить в море поврежденный корабль. Однако он знал, что судно нуждается в ремонте. И он осознавал, что, возможно, корабль был непригоден. Совестливый старый капитан подумал немедленно, что его надо полностью переоборудовать, хотя это должно ударить по его карману. Однако перед отплытием корабля он сумел подавить эти надоедливые опасения и сказал себе: Корабль благополучно прошел через столько путешествий, что было глупо предполагать, что эта поездка может пойти не по плану. Он доверился проведению и изгнал из головы все неблагородные подозрения о честности судостроителей. И таким образом он приобрел комфортное убеждение, что его судно было совершенно безопасным и мореходным. Он смотрел на отплытие корабля со светом в душе, поощряя мечты о прибыли по возвращению из плавания среди членов экипажа. И он получил свои страховые деньги, когда корабль затонул посреди океана. Что мы скажем о нем? Несомненно, это то, что его вера в надежность корабля была оправдана, потому что это было основано на повторяющихся практических экспериментах, а не на высокомерных убеждениях рационалистов. Несомненно, он доверился инженерам этого судна, но даже эта уверенность была неуместной, ибо это были такие же шарлатаны, пытавшиеся навязать ему позже безвозмездный ремонт. И большой корабль всегда пытается доминировать над маленьким парнем. Дальше мы можем видеть, что корабль — это религия. И путешественное корабле — Ричард Докинс. Товарищи по экипажу — эмпиризм, а ракушки — это неоклейтонизм. И капитаном того корабля был Альберт Эйнштейн. О чем, черт возьми, я говорил? Погодите, погодите, погодите. Я решил загадку, но не загорелось ты ничего. А, погодите, вот же еще, да? А это... Это загадка. Ты сможешь стать профи в шахматах, если любишь игру. Гроссмейстер Бобби Фишер. Очень, Да, это, это мудро, это мудро. Вот смотрите, здесь еще одна. Мало того, что новичок не в состоянии видеть доску подобно мастеру, но и мастер не может видеть доску как новичок. Мастер не может видеть ладью на... Я, ненавижу Ой, Я ненавижу шахматы. Я ненавижу шахматы. Я ненавижу шахматы. Гроссмейстер Бобби Фишер. <смех> Погодите. Чё прикол? Ну, хор... как мне... А, все. Ладья шлепнулась на эту штуку, и мы больше ничего не можем сделать с ней, да? А, я не дослушал вот эту вот радость. Мало того, что новичок не в состоянии видеть доску подобно мастеру, но и мастер не может видеть доску как новичок. Мастер не может видеть ладью на Е3, как кусок хворостинки. Больше, чем вы можете смотреть на лицо своего лучшего друга и видеть бессмысленную матрицу цветов и форм. Мастер однажды увидел доску вот такой, но теперь нет пути назад. Международный мастер Стюарт Рейчел. Поруганное искусство. Хорошо, смотрите, все равно не загорелся провод. Без понятия почему, возможно, нам нужно идти дальше просто. Идти дальше и изучать, и решать. Ведь игра-то не такая простая, как кажется. Оу, мы должны фитиль нарисовать? Мы должны подбить все корабли! Вот это интересно, вот это новаторство. Таких загадок интересных я еще не видел. Бабах! Проклятые пираты! Теперь вот, вот, вот этот, да? Вот, вот такой вот. Нам же все их нужно подбить, скорее всего. По-любому. Воу, чётенько, чётенько, чётенько. Теперь следующий кораблик. Мри. Чётко прицелились. Смотри сейчас, сейчас. бабах, рах бабах. Окей, okay. есть. Да Вот это увлекательно. Все, мы подбили их всех. Я даже не знаю, нужно ли что-то еще бомбить здесь. О, что-то явно произошло. Что-то открылось. Наверное. Я вижу, там еще какая-то хижина. Я не знаю. А, мы не можем, кажется, туда бабахнуть. Ну ладно, что-то... Стоп. Стоп. Идем в какую-то темницу. Опять хорроры здесь будут. О, чнек! Закуска Вот, да, там же С, Е Слушай, а мне так нравится это все здесь Для меня это как будто бы Естественное продолжение The Witness Когда я могу также Всякие дурацкие головоломки порешать И покайфовать Я кайфую, несмотря на то, что это забавно Так Uh, ah! Старт. <свист> а, погодите, это рестарт, да? Мы делаем вот так. Хорошо закрасили. Должна быть такая жирная, может быть, линия. Она стала черной, понимаете? И в этом вся проблема. Что если нарисовать сразу вот такую линию, вот так вот? чтобы они все соединились внезапно одной большой линии. Вот! Типа, это что? Это считается? Это еще не считается. Вот, давайте так сделаем. Вот сейчас вот так сделаем. Я помню, я помню. Мы сейчас точно решим. Вот мы делаем вот такую линию. Потом мы делаем вот такую линию. Ну, конечно. Ну это же все так просто оказалось А, теперь нам будет все сложнее. Тут главное не запороть ничего. Давайте будем рисовать прямо рядом, потому что неизвестно где следующая буква появится. Сволочь, я очень стараюсь, ребят. Я не уверен, что сейчас получится. Интересно, чувак, сам ты хоть понимаешь, что он в итоге сделал очень прикольные загадки? Которые, да, начинаются с полного абсурда, но чем дальше, тем их забавнее решать. Ведем... Да я тебя прошу, ну перестань. Ну все, хватит. А, вот как сейчас понять, где появится? Все, мне хана, кажется, будет сейчас. Ну давайте попробуем. Другого-то варианта уже нет. Есть победа! Все, ура! Ура! А это мы можем открыть, кстати говоря. Мы вышли в основную локацию. А здесь у нас что? А тут просто наверх идет. Да, но все ли мы сделали? О, посмотрите. Понитейл. Слушайте, это же прямо из брейда. Спасибо большое, маг. Эдишн. Мы что-то должны нарисовать здесь явно. Ладно, сейчас что-нибудь сядем? О, что-то я решил, что-то я решил. О, он проматывает назад. О, как это круто. Погодите, очки. Старт гейм. Oh. Чего я играю? Слушай, какая-то крутая игра! Мне очень нравится. Эй, эй, эй! Быстрей! Нам нужно рекорд поставить, обязательно. Или не обязательно, потому что здесь нет рекорда. Я могу чего угодно набивать. Мне что-то за это дадут вообще. А усложняется сволочь такая. Э, э, нет! Боже мой, боже мой! Сложнее становится все! Стой на месте! Я тебя умоляю! Четыреста очков! Хорош! Мы продолжаем, мы идем в какую-то следующую локацию. Здесь будет еще сложнее, наверное. Нет, все так же. Так же легко, как и было. Да, сейчас супер легкотня. А! Успел! Я успел решить! Черт! Нет! 475! Все! О! Нам нужно было набить какое-то количество очков по-любому. Здесь геймпад лежит, пульт, газировка. Опа, ты заново опять? Ты опять начинаешь мне тут? Кайф. Это все очень прикольно. Идем. Что мы реш... oh! Вот он ящик! Ну что, давайте высунем его. Фу. Высвободим этот лазер. Не знаю, <г leads> что у нас тут в этот раз будет. О, oh. Давай, не стесняйся, высовывайся. э <гал Obrigada> вот сейчас тоже с каким приколом, да, высунется? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! Крутится! Пиличаба очень! О, oh, что-то там открывается! Боже мой, что ж ты будет? Коробочка поменьше! А оттуда сейчас что, еще меньше будет? Вот! Это очень смешно Погодите, но он как-то не туда стреляет, куда надо, по-моему Может быть, тебя как-то повернуть? Повернуть-то и нельзя Бо Эй, брось! Куда пошел? Куда стрелять ты начал наверх, прям в бога? Может тебе надо подрисовать что-то? А... Блин, нет. А этого я не видать. А теперь я как увидел. И чуть это надо это посмотрите. Оно начало что-то... Что это? Это-то что? Ты что есть такое? А оно продолжает еще что-то делать? А, оно направило в солнечную батарею. Луч. Ты закончила? Короче, я думаю, это все. Просто очень кривой механизм. И в итоге он сам себя пофиксил. Странными вот этими дополнениями. А, здесь что за прикол? Только вот эта дверь. Окей. Okay. Ну, давай попробуем ее открыть. Ого. Oh. Uh -huh. Мы здесь были уже. Стоп, мы же отсюда пришли, да? Мы отсюда пришли. А вот сюда мы ходили. И мы здесь были. И здесь включилась. О! Начались все значки. Я помню их. Ой, боль. Они доставляли боль в свое время. Но и при этом очень много радости. Это какая-то странная нотка была, мне не понравилось. Что-то не так. Как-то вот так, наверное. Все, мы соединили. О! Oh, а okay, если только корону соединить... О, oh, нет, это будет очень сложно. Окей, okay, ничего не работает, я не понимаю. Видимо, нужно пойти где-то в другом месте найти подсказку для этой загадки конкретной. И мы сейчас поем, спустимся. О! Oh, смотрите! Видите, вон у шахматы доски есть еще... Я прям отсюда решил. Как так получилось, что я там сделал? Как я тебя решил? Я каким-то образом издалека нарисовал здесь правильный путь. А, да, загорелась, загорелась, смотрите. ууу, теперь мы этот ящик откроем. И... И... Началось, началось, началось. Но тоже крыша. Тут же тент, как, как ты как ты сможешь? А ты в бок будешь выдвигаться, да? Ты же умная технология. Давай покажи, как ты выдвигаешься. Пять тысяч загадок здесь. А, начинаем. Ну, Здесь же просто вроде бы, или как, или нет, или вот сюда, или кажется вот так. Приятно рисовать. А это что такое? Меню. Детское меню. Я хочу Наги и пиццу из тунца. Фу, фу, фу, фу. Нет, странно. Тунец люблю, но пицца с тунцом что-то не представляю себе. Смотрите, неужели... О, мы, кажется, сейчас отворим дверь, врата в этот лабиринт и посмотрим, что там. Мы там забудемся? Или, наоборот, найдем себя? Я не могу почему-то соединить. Вроде как соединил, но не соединяется Какого дьявола Дьявола-то какого происходит О, соединилась Открылась но Там еще одна нерешенная загадка осталась Мы, наверное, вернемся Наверное, она самая последняя Не зря же мы тот луч активировали, правильно? Это же не может быть просто так Ради прикола Здесь что? Музыка играет А, это оттуда Вот здесь по-любому загадка нет, Это часть меня, которая играла в The Witness, которая соскучилась по The Witness, по тем первым впечатлениям, хочет, чтобы здесь тоже была какая-то загадка, но нет. Может быть здесь, может быть здесь что-нибудь. Скучать по The Witness это все равно что скучать по детству. Я не очень скучаю по детству, если честно, но по The Witness скучаю. Куда мы идем? Мы просто идем в никуда, мы должны найти проход здесь. Так, надо всегда идти влево, наверное, в лабиринте. Кто его знает? Где-то я это слышал, и почему-то засело у меня в голове, что надо всегда идти налево в лабиринте. Кроме тех случаев, когда ты можешь пойти только направо. Или назад. Вот, вот может, где-то здесь. Прямо где-то вот рядом. К избе сейчас придем. Ааа, -а -а, не. Вот я вышел к выходу. Только не в ту сторону. Вопрос у меня тут встал один Если здесь вообще выход в ту избу? Должен быть Ага, нам не изба нужна, а центр Вперед, направо, налево, и мы выйдем Ну, примерно понял, как идти Сейчас я покажу вам, как проходить Это спидран Сразу вот после входа так, оп, налево а потом, оп, сюда Здесь нам нужно направо Идем, идем, и мы оказываемся с краю Вот, самый край лабиринта по-моему, по-моему, пожалуй, ста, пожалуй, будь ты проклят, Это есть, мы зашли. О, ангел и рыцарь. Эм, что здесь, свадьба какая-то? Здесь э, проповедник читает свои проповеди. Давайте осмотрим все лавки. Нету, нету ничего. Рисовать нельзя. Разве что можно рестартнуть. Это головоломка прямо вот здесь. Хорошо. Мы можем пройти только через корону. Вот, нас обучают. Кайф. А здесь нам нужно пройти обязательно через все, да? Да. <смех> а здесь нам нужно выбрать либо песочные часы, либо а либо месяц хрень полная месяц и песочные часы а, месяц и песочные часы должны быть выбраны давайте звездочку а потом вот эту штуку я не понял надо? Это неправильно. А вот это правильно. И это неправильно. А звездочка правильно. И звездочка неправильно. Хорошо, может быть, тогда вот это правильно. Лопатка, звездочка. Лопатка и звездочка. Что вот здесь надо сделать? Вы думаете, я хоть что-нибудь запомнил? Давайте, я так думаю, что надо просто каждый символ выделить по очереди. А что если сначала вот так, потом вот так, потом вот так? О, зигзагом надо сделать было. Понимать! А, ну здесь все просто. Здесь мы идем через все, вообще через все. Давай, давай, аккуратненько. Скосил. Но в итоге я сделал. Да чтоб тебе. Здесь выбора другого нет, кроме как через этот лепесток пройти. Да, это правильно. А вот это что такое? Вот так можно еще раз сделать? Нет, неправильно, идиот я. Вот так правильно. Ну, что, заново что ли идем? А, это же как бы Библия, в которой все написано. Мы просто еще раз обучаемся. Боже мой. То есть осталась одна последняя, самая главная загадка вон там. Вот там. И нам нужно будет ее решить. Я думаю, нам нужно записать, точнее, сфоткать. Отлично, я вооружился шпорами и теперь готов решить это все. Смотрим. У нас очень много всяких символов. Все они очень символичны, разноцветные. И... Итак, где у нас есть месяц? После месяца всегда идет, получается, вот этот знак. Песочных часов. Хорошо. Сначала мы тогда... Цепляем месяц, а после песочные часы. Но должна быть сначала корона, отмена, стоп. Сначала тогда корона, месяц и песочные часы. Блин, ну не знаю, ну наверное дальше, дальше наверное должна идти вот эта штука. После чего идет эта лопата, потом трехлистный клевер. Вот если мы за основу берем самую последнюю загадку, которая была написана в книге У нас есть э, старт, потом круг, которого здесь нету Дальше идет луна, месяц Мы его задействовали Дальше идет вот эта штука Я просто попробую вот так сделать А дальше идет корона И нам нужно короне Я правильно, да? Корона И так... Так... Ой, стар... Ой, я, кажется, запоролся, но я, я, я надеюсь, что у меня получится здесь вот так вот, не прикасаясь, не прикасаясь никак пельки. Вот так. Пройти до песочных часов. После этого у нас идет как раз таки эта штука и вот это, Вот, мы нашли решение. Я надеюсь, я очень надеюсь. Если он не сработает, то, скорее всего, э, вот из-за этой фигни нужно было как-нибудь вот так это обойти. Но ну, потом посмотрим, потом решим, потом рассудим. Главное сейчас дойти до конца, сделать это. Да-да-да-да-да-да-да-да, я, я, я уверен, что здесь проблема именно в том, как я нарисовал. Нарисовал я очень уродливо. Рука дрожит от напряжения, очень сильно дрожит. Так... Нужно ли вообще все одним махом? Есть! Ух! Вот это победил! Вот это я победил! Куда я иду? Супер высоко! Здесь игра заканчивается в башне. Итак, С и. -E, видите? Видите, здесь все-таки должны быть какие-то слова, да? О, нет, погодите, я не готов рисовать. А, что еще могу сделать? Только и рисовать все, что осталось нам. Старт! конец а, -а, а нифига как прикольно кстати мы можем рисовать лишь мы можем соединить вот это вот хрена бы там асфальт мы тоже не можем использовать мы можем использовать вот здесь вот эти фонтанчики и дорожки фонтанчики и дорожки вот как мы идем блин как прикольно но ничего черного никаких черных штук мы не можем использовать вот сюда идем. Только по светленькому. Вот здесь специально. Видите, как все продумано. Специально эти листочки здесь находятся. Вот прям специально как будто бы. А, а вот дальше мы, да, вот здесь. Вот здесь. Потом идем вот сюда. Рисуем. Уверенно черкаш делаем. От. И. И. Нет? Нет? Чё? Чё не так, я не понял. А, может быть, надо дорисовать как следует? Вы чё издеваетесь? Сейчас мы закрасим эту тварь. Мы сейчас закрасим тебя. Где-то я явно напортачил. Где-то я не сделал соединения достаточно сильного. А, мы это сейчас подправим. А, вот же нет соединения. Вот его нет. Вот! Сделали! Обелиск знаний. Обелиск знаний. Обелиск знаний. Рефлексии. Ой, стоп, Ой, это, это огромный ху. окей okay, да yeah. <laughs> все ради огромного члена просто гигантского вот суть бытия истина истины все тайны мироздания скрываются в этом в этом образе как проникновенно проникновенно очень проникновенно он проникает в меня этот образ Вот странно, но на удивление этот чувак сделал очень прикольную игру, которая становится все интереснее и интереснее, и загадки, все увлекательнее. Я мог бы дальше пойти, и я бы с удовольствием бы в это играл, даже смотря на то, что это всего лишь просто степ над одной крутой игрой. Крутая игра стебет другую крутую игру. Как-то так получилось. Но, наверное, эту игру делает крутой именно то, что она, как бы порождение The Witness. И тут уже понятна концепция, какую сторону нужно думать, чтобы развивать загадки. Понятно, над чем нужно смеяться и в каком ключе. А, а вот все-таки сделать игру, которая будет увлекательна, потрясающая, затягивающая, как The Witness которая. Оп. <с> О! Погодите, мы еще не закончили, мы еще не закончили. Так, чувак, проснулся. У О, него боже. матрица к скринсейвер. Черт, я был в коме все это время. Он пьет мочу. Кто бы это не сделал? Он должен быть компьютерным волшебником. Смотрите, знак из Whitness. Так. Хорошая стопка монеток. Я никогда вас не обижу. Посмотрим легко. Это пазл, запл, мейз. Что это? Задротская хрень. Задротская хрень. <смех> вот это книга. <смех> <смех> а, и еще одна загадка перед отставкой. Нет! Он подскользнулся и меня просто выкинул. Он подскользнулся на банановой кожуре, сдох. Вот какой кошмар. Какой кошмар. Так игра печально закончилась. И его не ожидала реинкарнация, как вот нас в The Witness. Так, что я говорил? Крутая игра, короче. Вот, что я сказал. Очень классная игра The Looker. Зыритель. зрит в корень, вот я так вам скажу. Огромное всем спасибо, что позырили. И поставьте лайки, если вам понравилось. А также подписывайтесь на канал, вступайте в мои соцсети, подписывайтесь на мой дискорд, вот он там внизу, прям обязательно подписывайтесь. Вступайте в мой телеграм, тоже будет в описании. И заходите на мой канал, который публикует своего рода выжимка из всех видосов заходите вот вот сюда можете прям подписаться прям вот на видос прям вот сейчас заходите на с вами был Юджин и всем пять